и мы выполняли ее, Но если концовку припева подтянет невидимый друг, мы глянем не вправо, ни влево, А в сторону речки на юг, Страна, что за речкой на юге, как и мы. Ее звали подчас останется песня о друге на вечно ушедшей.